Всем здорово, ребята, с вами я, Вули, и сегодня я покажу вам, как скачать Fortnite на Android. То бишь, это не липовый сайт, вам надо не регистрироваться и, и вводить свой номер телефона, либо платить деньги за что-то. Нет, это не наш способ. Я покажу вам реально официальную ссылку на скачивание, которую вы перейдете и можете скачать на свое Android-устройство. Что же за устройство можно заюзать? Всего час я вам покажу. Приходим на сайт и видим бета версия Fortnite для Android. Она еще с 2К 2018 -го года, но устройство. Samsung Galaxy S7, S7 Edge, S8, S8 S9, S9 Plus, Note 8, Note 9, Tab uh, S3, Tab S4. Также можно вроде как на iPhone играть и на многих еще чем, да. Honor, Huawei, uh, получается Nokia даже можно, Xiaomi, в общем-то всякие популярные фир фирмы есть. Я оставлю вам ссылку на скачивание. Ссылку э, на сайт получится, который вы скачаете, и ссылка на э, статью можете посмотреть, можете писать, можете все э, задать вопросы, все такое. Эм, вот как бы, да. Ссылка, все будет в описании. Всем удачи, всем пока. Кстати, вот сайт выглядит так вот, если вам интересно. Все. Всем удачи.